отправляйте сердечки, поцелуйчики. Ну, можно огонечки. Мужики, огонечки только. Не надо поцелуйчики. Мы сейчас вам ответим в коротких. Что там было-то? Подожди, я уже поплыл, походу. Ты выключил, нет? Да. Подожди, подожди. Он интересовался КамАЗом 53-200. Честно говоря, я тоже ни разу не видел, как бы, ну ладно. Секретных я скажу, не буду говорить каких секретных. И там... Их в хост игри угоняет. Мы могли подойти, протереть колесо. Блин, да, может подготовиться, е-мое, блин. Но рассказом. Очень рассказим. Ли? Да. Рассказим. Рассказим, блин. Сверись Были изначально разработаны для рет. Рите. Да, блин, ну что с языком-то, ее мое блин. просто я его, блин, когда пил пил. Че там? все плохо? Все плохо? С высотой тоннеля пола 17 сантиметров. Бля, ты что, идеваешься, Наталья? С, выта... С высотой тоннеля пола. С высотой тоннеля пола 17 сантиметров. <свят> С высотой панели... Тоннель же, тоннель, тоннель. тоннель И на четырехточечной то -то подвеске. Еще раз снять? Ну... Еще раз снять. Ну... Мой что? друг Алик, мой друг Алик.